Пойдемте на Меняемся. Миш, пас назад. Киря влево! Мы воротами поменяли. Давай, смотри, при ударах от ворот далеко не пугай. Хакимбаев, ко мне шире в край! Да мимо воротаря! Киря, Киря, помогай! Да, Хакимбай, здесь! Не надо, не надо! Да, все правильно ином. А потом туда это в зону входишь, Киря, угловой, Киря, просыпайся, обегайте, Родников, Родников, от вратаря, Миш. Смотрел? Тогда ладно. Да, иди, поди да, да. Да. Ином, иди сюда. Лево, кругленький. Да, да. Ну, ты. Передача, ты туда По помешал, да? Ну, соперник видел, либо ты бы забил, либо соперник видишь свои забил. Да, ты, ты ему. Коля, ты полузащитник. Коль, полузащитник. выше. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Коля есть Дальше давай, куда? В соперника давай, давай, давай, ну перед тобой соперник. Места. Ты хотел в туалет иди. Места, да. Миша, спина. на мяч. Коля, шире. А, Икидай! мимо вратаря. Икидай! Вот, Икидай! Не, Коль, сюда не. Крупницкий, что ты там делаешь? Через дом. Догоняй, Леха! В другую! Коля, проси, Коль, да ты полузащитника играешь? Родников, а он у тебя колек есть! Никита! Коль, успевай! Миш! Ну сбро... Миш, Сбросит сюда, в свободную зону. Здесь Коля. Куда ну, передачу? Никит, принимай! мечу, Принимай! Раз-два! Пробил! Да пробить! Леша, центральный смещайся! Сохрани! Арсений, глубже! Леша, ниже! Леша, ниже! Арсений! Арсений! Кто есть? А мне сюда орудником разворот. Калек, не лезь, не лезь. Все, теперь ниже, ниже Калек. Леха, в край, свечом. Ладно, можно так, ладно. Миш, ну оттуда опять атака. Сбрасывайте, Саша. Где центральный твой? Коля, где игрок? Коль! Коля! Понять, Леша? Лёш, щекой просто! Мечу! Сеня! Ты Сюда! Иди, Коля! Ты давай ты давай ты ему! Приня ты, ты, ты не обы, тащи! Думай! Ну! Да дальше! Спокойно! Да не пин не Шмаляй, да не шмаляй, говорю, куда попало. Еще колек, еще колек, давай вырвешь. Еще колек, на мяч. Крупницкий, Арсений есть. И в край открылся. Да Арсений, что делаем, мать. Да в 20 метрах никого, ну ворота тогда ударом, а у тебя какая-то тут болтает ворота. Большим пальцем Большим пальцем пробил. Далилов. Далилов. Центральный вот слева. Вот здесь ты играешь. Иди сюда, другая. Вот здесь. Никита, середина. Вот ты где должен быть, Никита! Вперёд! Вот он игрок И закрой его правильный Одет, Лёш Быстрее Край с мячом. Дай Коле. На ход. Да на ход это что запас? пас? Толкай вперед. Пробрасывай. Еще толкай. Да не останавливайся. И сильно. Молодец, колек О, Никита, тебя как это... Стойку сбили. На ногах стой. Калек, только надо навладать. Леша глубже. Сейчас перелетит. родника перелетит мяч. Они боятся, как ты опять смотришь? Ну, Никита! Ты я тебе сейчас по зубам, по губам надаю. А ты какой? Раз, -то? Это этого оставляй. Вот твой. Это Леша, Вот. На мяч. Никита не успевает. На мяч. Беги. Спокойно. Спокойно. Не принимай. Край. Я, еще раз. И по линии. Давай. Догонять её. Нет, Коля, сейчас диагональ. Вон на, на мишку надо было. Колёк, хорош у вас. Только маленький. Ну, да подрастет. Давай, не по... Он Восьмой год, и такой маленький. Ну зато бегает как хорошо. Калю, ну вот я подсказал, я не увидел, а ты то голову подними. Мишка вообще один был в середине. Вот да и ты тоже не видел. Я не могу совсем уследить. Ой, ну, Никита! Я же сказал, не Никит, и тот, и тот, и тот чуть не упал, и в ворота не права. Ты должен Края ко мне! Нет, Леша, иди край. Да можно! Ой, завал! Иди сюда, Миша!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 опять вот здесь игрок один остается. Игрок один остается, он получает мяч забивает голову. Никто не может помешать. Ты защитник, это твоя прямая обязанность. Надо бегать туда за мячом. Вот я игрок побежал, и беги вместе Пока ты будешь бежать за мяч вниз с игроком. Ну, ты нормально, поставь, Глеб. 5 минут собираешься. Прям Генон, оставь его, иди глупше. Своим Чуть-чуть левее здесь. Лево. Где? Пойду, вот. Открывайся, да? На мяч. Вот, видишь? Да ворота, бей! Да, да бей поворота, бей, ворота. Пусть Видишь? На, на мяч проще лежать. чем бягаться Зачем там эта передача? На ворот сколько далеко? Пять метров! Ну пробей! Братак Опять ином. Опять глубже! О, Киря, на мяч! колек в центр! колек в центр! Киря, шире! Калёк встречай! Красничок, с уходом. Забирай, но Никита, открывайся. Ну, Никита! Вниз! Киря, под него! Еще, Киря! Сбрось через дом! Да сбрось! Он плечок! Состояние сократи, резко затормозись! Подожди, куда он будет двигаться. Ты бежишь прямо, он убирает мне и тебе. Сейчас, давай, сейчас вернусь. Сейчас, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Глубже! Да. Что, нога болит? Коля, так, жестче надо играть. Че так слабо-то? А? Что-то сегодня вообще это. Коля, да, ну не очень. Вы 0 уже проигрываете, Александр. отворачивайся! Ты что, боишься, что не здоровый? А? жестко на нас кибети, и Никида жестко на уйди оттуда, да, да, да, да. Вот здесь. Что что да, не надо там под. Так они ваши валь. ровесники, Александр, ваши ровесники, понимаешь? Чего их боятся? Он малыш, смотри, что делать. Смотри, видел? Кофейку. Сдавай, ты Ничего не боится и выигрывает всегда его. Нерях дави ничего. Дави. Ваш ровесник тоже.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 Понимаешь? Есть Инь. Вот. Зачем они тебе вот здесь? Ну что? Волейбол играет. Перестроились. Киря, ниже. Быстрее. Быстрее. Нет, Ино. Там Никита встанет, а ты ниже. Давай поворотом бей. Киря, к своему. Давай в девятку вот заколоти. Коля, вон твой. Ино, вот игрок. Вот здесь центральная зона. Рома. полет да головой и ногой. Да мяч! А! Где?! Давай, давай, давай! Просто, не надо! Я дай влево! Да влево! Артур! Нормальную! Вы, вы кого тут держите? Нас? Рому! Судью! Поджимайте сразу! Никита ты! Кому? Оля, не, не Да не надо! Через дом спокойно, там куча. Донизом да что за пас? Ко мне, гони, ко мне гони, Коль. Инон, получай гони, в середине. Завязывай, завязывай, завязывай, завязывай. Да уже! Завязывай. Лёш, быстрее! Инон, получай. Нападай, нападай, И отдай нападай. ином ей. Лёш, а ином один, ты его не видишь? Никит, открывайся. Иди ко мне. Боится. Я что, кусаю? Ну вот отсюда. Ну, что ты там, Никити, подсунешь? Хороший паспорт. Ну а что? Ну сыграй раньше, отдай передачу. Были там, там было два партнера. Два. Ты вовремя отдай и от, откройся. Он через край. Спивай, Влад. С уходом лешь в сторону. Вниз. Принимай. И дальше. Дай ему. шире ешь. На ход! Остановись, синок. робницкий ты зачем туда пришел? Робнитки, вот здесь ты должен быть. А ты туда прибежал, привел игрока, кучу создал. Зачем? Скажи мне. Хотел мяч. Вот иди сейчас вон вон там мяч. Знаешь такую поговорку? Поле вижу, мяч держу, я на лавочке сижу. Мяч хотел. Вот и будешь тут сидеть, мяч он хотел. Куда там куча? Через дом. Корпус, Леша, корпус. Один. Рудников, почему Леша за тебя дорабатывает? Ты сразу верни ему передачу. А ты начинаешь обыгрывать. Теряешь мяч. <реклама> Манектирует. Там дырка есть где-то. Роман. А, ну у нас колек есть, который проскочит. <реклама> Коля, сюда шире, в край. Край, Ром, Коля, вот сюда, ко мне прям. Не торопись. Гимбайд, надо мяч получить. Алеша, тебе шеф не устраивает. Быстрее, только. Середина, ино! Нападай, Нельзя, нельзя выиграть. Приходи! Приходи! Иди сюда, Страх! А что ты стоишь? Рома! Ты ничего не уходил на мягкий!